С вами Дергачев Инсайт. Приглашая наших гостей, мы пытаемся вместе с ними получить открытие и озарение. Вот сегодня с нами Розия Хасанова, продюсер, режиссер, сценарист, театра Интериус. А и, собственно, вот привет: привет. А вот ты Я знаешь, вообще просто да. <смех> ага. а, То есть Вадим, который а, а, прокачик, помогал нам организовывать, создавал, организовывал нам гастроли. Да, и тут вдруг такой покой и тишина. Там же очень много движника в той работе. Да. Так, столько беготней тут вдруг. Да. Такой покой. Это год, да? такой покой? Это, наверное, и год такой, а может быть и захотелось уже вот чего-то такого, знаешь, другого. Вот. Mm -hmm. и вот. И вот оно пришло. Ты знаешь, я okay. что тебе хочу сказать? Ты на Тарантино похожа. Знаешь, чем? Ты серьезно? Серьезно. Сумасшедший скажи, чем? <с> Очень просто. Да, даже двумя вещами ты похож на Тарантина. А на Тарантино ты похож прежде всего подходом к э, саундтрекам. Потому что у тебя Блин. просто безумная вообще на самом деле э, вот эта вот э, любовь и безумный подбор э, Музыка, музыки. Да. И я вообще музыкальных редакторов, потому что ты тут именно как музыкальный редактор угу. выступаешь, я таких не встречал. У тебя угу. совершенно такая э, включенность бешеная. Да? То есть Вадим, ты... ты сказал сейчас что-то. Я, я просто... Во-первых, этот кусочек должна да. будет услышать моя дочь, которая недавно да. смотрела документальный... При, привет ей, пускай да. она посмотрит да. этот кусочек хотя Док бы. Документальный фильм... Извини, пожалуйста, Оселя? Оселя, да. вот Оселя, посмотрите хотя бы этот кусочек, пожалуйста. Короче говоря, она мне тут говорила, мама, я смотрела там какой то документалку, ла почему гений в подборе музыки, ну, то есть, как как бы. И мне регулярно ребята говорят, например, наша Дилька, она говорит, где у вас там эта волшебная комната, где хранится вся эта музыка? У меня есть одна фишка. Все, кто живут со мной, они знают, что я никогда не слушаю музыку. Uh -huh. Никогда. Она не звучит у меня как десерт фоном. Я не убираюсь uh -huh. под музыку. Uh -huh. я, у меня будет идти и канал Discovery, или uh -huh. какой-нибудь там uh, Animal Planet, да? Uh -huh. То есть там будет идти про, про каких-нибудь осьминогов, я одним глазом буду туда смотреть. Но никогда музыка. Я uh -huh. никогда... Я не выношу, когда застаряют мои уши и, и страшно устаю. Единственная усталость, которая надавливает на меня это аудиальная устал я устаю от шумов очень uh -huh. сильно больше всего на свете я ценю тишину uh -huh. и поэтому я сплю вообще просто вообще ничего не было вот и да для меня это невероятная история про музыку слушай про таратино знаешь что хотела сказать Посмотрел, и также обожаю Гая Ричи, ну, то ага. есть, вообще просто обожаю. Так вот, про Тарантино, вот это его последняя штука «Однажды в Голливуде», да. я подумала о том, как я ему благодарна за, за эту историю, ага. прожитую мною совсем по-другому, потому что вся эта история с Мэнсоном, ага. она очень много лет меня угнетала. Uh -huh. Я все время думала о том, блин, как же так, почему? Потом я увидела этот фильм, где рассказывали, ой, я забыла, как он называется, uh -huh. про эти девушек, как они сидят в тюрьме, вот эта секта Мэнсона, uh -huh. вот, uh -huh. и... И меня много-много лет эта история угнетала. Uh -huh. Я даже не знаю, чем, я не могу ухватить это. Не могла, вернее, до Тарантина. А uh -huh. когда я это посмотрела, я поняла, я всегда страстно хотела, страстно хотела бы отмотать время назад uh -huh. и оставить всех этих людей в живых. Ну, то есть, да, вот это вот мучительное ну почему так произошло uh -huh. почему так произошло и он выскользнул и его не казнили да ему дали несколько пожизненных сроков но мне было на это плевать сама эта история про романа поланский вообще и он раз и дает эту историю я как дура я смотрела и плакала uh -huh. на этом финале Боялась, что он покажет реалистичную историю с убийством. Uh -huh. до, до самого конца я так боялась и так ждала, ждала. И когда это увидела, я так смотрела, такая, охренеть, чувак! Uh -huh. Спасибо тебе, ты показал мне другую параллельную реальность, в которой, блин, так круто, в которой я бы хотела... Быть. Я бы хотела, чтобы этого кошмара не произошло. Я не знаю, почему у меня эта история всегда столько лет. Слушай, я лет 20 знаю эту историю. Mm -hmm. И она всегда меня так больно царапала. Я, я даже не знаю чем, жестокостью. Я так смотрела все время на этого Мэрилина Мэнсона. И такая, думаю, почему ты взяла его фамилию, чувак? С этими линзами белыми, да? Mm -hmm. То есть с этой музыкой. Потом почему то взял два этих персонажа Мэрилин Монро uh -huh. и Мэнсон? Uh -huh. И меня все время это увлекало. Uh -huh. Прикинь. И тут и не раз и про тараки, А там эту же музыку. еще а, у него он же не просто делает, да, не просто ставит музыку, которую мы слышим. эту же музыку слыш, слышат и герои. Угу. То есть мы с ними одновременно эту да, музыку да, слушаем. Да, да. Да. Вот... да, То есть это это еще такая, то есть да. нет туда разницы да. между экраном и тобой. То есть да. ты слышишь тоже, что слышит э, герой в этом. Это и время, при этом да. понимая, что происходит какой-то трешак, да. что? Да, в да, смысле, да, вампиры? Да, ты да, ждешь в да. смысле одну историю, да. то есть дорожную, да, такую, да, да. И, и вдруг, и, и такая, думаешь, «Э чувак, ты гений. Да. Вот. А знаешь, вот а, по а, любовнице, там музыка, которую ты подбирала. Девять месяцев, между прочим. Да, вот. Полная как... беременность, прикинь. А э, причем э, сам сам же э, сама любовница идет 55 минут. Да. да? Час. Час. Час. Угу. Час. И музыка сколько звучит вот из этого часа? Ну много. Пятьдесят минут. Ну много, <звучить>, да? да? То есть она практически не перестает звучать. Да. А вот. Но нет же впечатления, так. что что-то мешает. Да нет, вообще не замечаешь. Как как раз создается ощущение, что это внутри тебя происходит. Так странно, что кажется, что это там музыка, там другой не может. Это вот то, что звучит внутри тебя. Но ты еще на письмах ведь работала, да? То есть ты а, текст, ты взяла откуда? То есть текст ты, по сути дела, ты нет. переводила? Или нет, нет, как нет, это нет. было? Нет. А, вообще, я много раз рассказывала эту историю. Ага. У нас была такая танцевальная студия. Я совсем недолго была там соучредителем танцевальной студии. И мой друг по сей день, мой друг и очень сильно любимый мною человек, Камаль Бердеев, руководитель mm -hmm. этой танцевальной студии Ладанца. Он учил меня танцевать аргентинскому танго и немножко фокстроту, немножко чичича. Мы, мы разговаривали, и он рассказал мне историю Ады Фалькон, так вот, что-то ага. вскользь, вот. И потом я ее где-то видела, по-моему, Ирена Равины видела, но они там больше пели немножко, ага. как бы мне не очень тогда это понравилось. Ирена Равину страшно люблю, но вот именно эта история как-то она мне не очень зашла. Но в итоге я решила не обращать внимания на то, что я вот там услышала, вот увидела в этой маленькой постановочке у Ирэна и сосредоточиться на той истории, которую мне рассказал Камаль. Uh -huh. Потому что он акцент другой сделал. Uh -huh. Он сказал, что, слушай, я не могу понять, что должно было случиться с человеком, чтобы он, ну, там, типа, там, чуть-чуть за 30 ушел в монастырь и 60 лет больше, будучи певицей, никогда не запел. Uh -huh. Она никогда не заговорила, не запел. Я, ну, это неправильно. Это неправильно, потому что она дала интервью перед смертью. Uh -huh. И uh -huh. вот это интервью я смотрела и собирала кусочками а, из разных источников, но я уже не помню, что я сочинила. Uh -huh. Какие-то вещи, мне кажется, это же я сочинила, или там, а потом оказывается, ой, нет, это реальный факт. А потом, оказывается, такая, нет, вот, вот, вот, это, вот это точно реальный факт. И оказывается, да нифига, Хасанова, ты это придумала. То есть нет там никакой истории жены. Вообще нет никакой истории жены. И это я просто придумала, такая, в смысле, никто не, не переводил. Почему тогда они расстались, такая, да это ты придумала, я такая. Боже, уже не отделить друг от uh -huh. друга. Непонятно, что там правда, что нет. Точно правда, что она была любовницей. Точно, что она ушла в монастырь. Точно, что она умерла, забытая всеми, вот в 2002 году, 60 лет проведя в монастыре. Все остальное я просто придумала. Uh -huh. И все, вплетя туда историю аргентинского танго как таковую. То есть, uh -huh. как бы, все. Вот. А uh вот... -huh. Uh -huh. Дальше ты пошла и стала делать музыкальные спектакли. Ты стала делать музыкальные спектакли. Танцевальные. Танцевальные, Танцевальные, Танцевальные да. спектакли. Танцевальные да? спектакли, потому угу. Что, угу. что это же моя личная нереализованная история. Угу. Ну, то есть понятно, да, что я всегда... Почему хотела... это понятно, да? Ни, да. Ничего не понятно. Да по-моему, всем понятно. Сам, в смысле, сама не танцую. Всегда хотела танцевать. И такая, думаю... Ну, вот буду с другими. Не захотела отказываться от драматической части. Ага. И добавила туда вот эту танцевальную часть. Точно понимала, что не иду в мюзиклы. Какой-то да. вообще другой жанр. Да. Другое, потому что это все равно драматические э, спектакли. Ну да. Самому. Драматические, танцевальные, музыкальные. У -у -у -у -у. Да? да. И да. ты каждому спектаклю подбирала музыку? Очень, всегда по-разному. Очень часто, <смех> например, появлялась, допустим, картинка <смех> вот с дюймовочкой. Господи, какой то клевый проект, боже <смех> мой, что мы с ним сделали вот в январе, ровно год назад в январе прошлого года, это что-то невероятное. Я знаю, что те люди, которые посмотрели этот спектакль, они точно со мной согласны. Это, это самый крутой спектакль uh -huh. в нашем вот репертуарном пуле. Это самый потрясающий проект. И uh -huh. он начался с одного музыкального файла и с одной картинки. То есть я сначала увидела картинку, где родители нарисованы, такие они любят, они так гладят ребенка и отрезают ему крылышки. Uh -huh. То есть ребенок такой стоит, у него вот крылышки, и так. И отрезают ему. Uh -huh. У меня волосы дыбом до сих пор стоят. Uh -huh. И я такая Блин, триндец меня это трогает. Uh -huh. Меня это трогает. А не сделала ли или не делала ли я так со своим ребенком? Uh -huh. Из любви uh -huh. и из страха, что она там полетит и поранится, или uh -huh. разобьется, или еще что-то. Я так долго смотрела на все на это, не могла понять, и потом туда наложилась музыка, uh -huh. музыкальный файл Архиповский играл на балалайке, и вот так все сошлось. Uh -huh. И когда я смотрела на эту картинку и я включила музыку такая что-то, я не могу понять, что это. Я услышала эту музыку, качнула ее и такая думаю что не могу, не могу понять, не могу покой найти, не могу найти покой. И потом такая открыла эту картинку в телефоне и поняла, что мне надо включить эту музыку. И я включила, и у меня побежали слезы. И я такая думаю, твою мать. Угу. Вот оно, оно. И сразу пришло решение, прям сразу пришло решение. Дюймовочка, путь будет встречаться с жуками гламурными, потом встретиться с жабами. Жабы, жабы, жабы, жабы, жабы, ква-ква-ква-ква-ква. Для меня это баблоделы. Угу. Все, кто живет только ради баблоса. Окей, okay, хорошо, крысы, крысы. Не знаю, кто крысы. Потом меня какое-то дело приводит в Акимат, и я встречаюсь там с очень хлестким молодым человеком uh -huh. в таких узких туфлях, в таком галстучке. Он такой весь, и он такой весь, и он забегает в кабинет, приносит какие-то бумаги, выбегает и забегает другой человек и меня как током бьет, что они похожи на крыс, uh -huh. на мышей. Uh -huh. И я такая, твою ж дивизию, такая, понятно, чиновники, карьера. Uh -huh. Ну, то есть становится сразу понятно. И такая, классно, жуки, инстаграм, лайки, лайки, лайки, такая, жабы, деньги, бабки, бабки, бабки, бабки, ква-ква-ква. Квак. Сразу музыка появилась в голове, uh -huh. крысы, и такая... И крот. И крот. Mm -hmm. Ну, понятно, что это олигарх. Понятно, mm -hmm. что тут думать-то. Ясно, что это олигарх и хорошие деньги, и хорошая семья. И такая, думаю, ох ты ж, классно. И ласточка сразу становится парнем. Mm -hmm. Когда я встречаюсь в очередной раз с Амратом, и он читает стихотворение, и я смотрю и говорю ему... Господи, ты, ты моя ласточка. Uh -huh. Вот просто какая же ты ла... И все, и картинка сразу складывается. То есть я прихожу, открываю, и получается вообще не детская сказка со стихами, с сексом, с предательством, с музыкой. Вот, а, про стихи. Да, потому что вот я э, когда дюймовочку первый раз смотрел, вот я не знаю, как сейчас у тебя что там чего осталось, я бы смотрю, конечно, а вот, но, а я тогда э, вот подумал, как она вообще всю насовала, mm -hmm. совершенно разные э, эти, то есть, э, скажем, околоинтеллигентные люди тебя бы просто, мне кажется э, прокляли, потому mm -hmm. что, ну как это можно, а, у тебя там и, из одного, понимаешь, а, ранжира mm -hmm. поэты, mm -hmm. и совершенно из другого ранжира, которые по ранжиру вообще не, не совмещаются. Mm -hmm. Но я так понимаю, ты вообще просто а, эмоцию а, ловила, брала mm -hmm. и ставила, mm -hmm. да? Mm -hmm. И вот mm -hmm. там, там нет э, твоего текста. Вообще, вообще нет. Вообще нет. <связать> Ни одного слова. Очень сильно хотела <связать> что-нибудь туда впихать или попросить, чтобы кто-нибудь что-нибудь написал. Да. Потом такая думала. Желание было рассказать о том, что транслируем мы сами, сами зрители что транслируют. Там были тексты из Фейсбука, из Инстаграма, из <связать> каких-то статей, из кино. А, и, и из очень каких-то каких-то очень популярных блогеров, ну короче говоря там такое, то есть это, ребят, не я говорю вот это дерьмо, про которое про которое вы живете это вы вот сами это создаете uh -huh. а потом такие сидите, что я такая несчастная, че, вот так вот все в жизни хреново ну как бы вот, вот это при этом то, и стихи ты... у тебя там да, да, конечно а стихи, они же все-таки не про дерьмо ну и что, они когда у всех же вот это вот э, маленькое такое существо, да, которое вот сидит в стеклянном доме, да, пытается стучаться, вот, ломится, ломиться, да, руки в кровь бьются, душа называется, внутренний ребенок, да, вот, ага. вот он и разговаривает стихами, то есть, и он, и он разговаривает музыкой, вот как, когда, когда невозможно, когда уже все. А, а нам – нет, мы это лучше закроем, свет погасим, лучше это не слушать. Ой, нет-нет, я, я лучше сейчас это со мной ну, про про, вот, про потрохушки, например. А чё, вот зачем про любовь, да? Ну, в смысле, ага. у нас же очень сильно ну той же самой поп-культурой на, на, насажены какие-то очень странные вещи. То есть я у ребят, например, спрашиваю, говорю, окей, хорошо, вот там любовь про что? Когда вы говорите любовь, это про, про какое на самом деле чувство? Потому что слово всегда означает одно, оно означает, как правило, какую-то эмоцию, а эмоция – это волны, эмоцион, это на а. поверхности. А в глубине что на самом деле лежит? И они такие, ну, ну про, про, про любовь, ну, про страсть, про, про желание, вот там, про вот чтобы вот человек, он вот с тобой, он и, и что-то еще вот такое. Uh -huh. А ты очень точно, понимаешь, и, и очень точно согласился, это не я придумала, я, я вычитала это где-то, господи, у Типпинга, по-моему, да, что любовь, она вообще-то на секунду про почтение. Uh -huh. Ну, то есть. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ну, то есть, например, когда говорят, допустим, о чем апатия, вот кажется, что человек, он такой сидит, что воля, что неволя. Вот апатия, она же про ага. это, кажется, ага. ни хрена подобного. Глубина апатия – это про отчаяние, ага. это про я больше так не могу. То есть человек, который падает в апатию, он арет. Он орет. И наоборот, человек, который кричит «я больше так не могу», он очень внизу uh -huh. находится по эмоциональной шкале, он в апатии, и uh -huh. это очень опасно. Человек нуждается в поддержке, какой-то uh -huh. поддержке. И ты начинаешь с ними про какие-то вещи говорить, например, что вы в любви ищете комфорт, вам хочется, чтобы было удобненько, быстренько. Вам было хорошо здесь и сейчас, вот, чтобы, чтобы, мне было, чтобы меня любили, чтобы уважали, чтобы ценили, чтобы берегли. Я такая, ну, как бы да, ок, да, но там вообще комфорта нет, когда... Ты говоришь о любви, а об этой страшной махитинг, которая тебя накрывает. Ты всегда точно знаешь, встречаешь человека и точно знаешь. Вот оно. Все. Mm? Все. А вот ты и... вот это все заставляешь, заставляешь э, своих э, ребят проживать, для того, чтобы они потом дали необходимые эмоции. То есть тебя как-то вот это не... А гложет, что вот ты такое своего рода насилие над ними осуществляешь? Нет, не осуществляю угу, насилие. Не осуществляешь. Могу угу. тебе точно сказать. Угу. А, я там мысли эту не закончу сейчас, Вадим, знаешь, да. что я хотела сказать? Да. Я хотела сказать, что вот стихи угу. они как раз про эту глубинную часть нас, угу. которая все знает, знает о любви о вере, не о религии, uh -huh. а о вере, о честности, о служении, о том, что изнутри тебе кричит о тебе, а ты туда или идешь, хотя и страшно, uh -huh. или не идешь, потому что тебе страшно. Uh -huh. Поэтому стихи, мне было плевать, сочетается ли там, я не знаю, Марина Цветаева, Полоскова, uh -huh. Маяковский и Пастернак. Uh -huh. То есть, как они, как они там сочетаются. Мне было главное, чтобы из человека это вот непроизвольно вышло. Uh -huh. Непроизвольно. Чтобы эти слова в какой-то момент стали его кровью, uh -huh. его частью. Да, то есть неотъемлемой частью. И когда, когда человек говорит со сцены какую-то вещь, я тебя отвоюю, да, и у, у всех времен. И чтобы это было видно что это что-то внутри сказала поэтому ну плевать что что-то там не состыковалось или еще что-то. я точно знаю как зрительно это реагировал. У меня люди выходили для того чтобы проистерить фае. то есть да случались прям вот истерики, потому что точно понимали, что это про них попадание было настолько точным. И, и что про заставляла, вынуждала? Да, заставляла, вынуждала. Вообще работа актера это работа нутром. Да. А вот э, ты э, вот. Если не хотят, уходят. Ага. То есть я предлагаю людям, я говорю, слушай, ну это же не про то, чтобы прийти и нарисоваться. На кастинге, как правило, я всегда задаю этот вопрос. А, а зачем тебе театр? Ага. И слушаю ответ. И всегда задаю вопрос, а театру ты зачем? И слушаю ответ. И очень многие э, люди не знают. И тогда они просто не, не, не остаются у нас, и все. Некоторые не знали, но остались и ушли. Mm. Вот. А те, которые знали и остались, вот они, они и остаются до сих пор. То есть коллектив весь фактически в том же составе до сих пор. Ты спрашивала у меня, uh -huh. я, я тебе uh -huh. вот говорю, да? То есть э, те же самые люди, кто, кто начинал, те со мной. И, э, конечно, они проходят трансформации какие-то, но тут еще такая штука об, об индивидуальной, ладно, сводные репетиции, читки, там, работа в выгородке, э, сэндвижные репетиции, ла-ла-ла, какие-то такие штуки, окей. Но индивидуальную репетицию у меня прям надо попросить. Я говорю, я к вам не приду сама, типа, здрасте, я тут к вам с этими, с инструментами, если мы будем, с хирургическими, если мы будем там душу, да, там как-то вскрывать и смотреть. Нет, человек должен попросить у меня. Он должен понимать, я этого хочу. Такие странные вещи, Вадим, происходят вообще просто. У меня вот приходит Валя и говорит, я не знаю, что со мной происходит. Я, я хочу покрасить волосы, я хочу сделать пирсник, я хочу сделать татуировку и сжечь к чертовой матери весь свой гардероб. Ой-ой-ой, господи, подожди, ты чего? Давай разберемся, что-то с тобой происходит. Она начинает говорить, и вот в запале говорит какие-то личные вещи, говорит, говорит, говорит, и плачет, плачет, плачет. Ну, то есть как бы... Я говорю, Валь, Валь, подожди, подожди, у нас с тобой текст. Погоди, что происходит? И, и она говорит, вот не, не могу больше себе врать. Правда, я два года изо всех сил пыталась избежать. Я изо всех сил пыталась соврать себе... Ты счастлива, вот ты сч... ты счастлива. Ну ты же счастлива. Вот так вот все хорошо. Ты... Ну, ты же счастлива. Я не хочу себе врать. Я говорю, Валь, подожди. Давай вот мы с тобой разберемся, где хорошо, где плохо. Он говорит, вот там семья, муж там хорошо. Вот в этой вот части мне прям вот прям плохо. Вот в этой части мне прям хреново. да, То есть как бы... Я говорю, ну, окей, давай давай мы как-то Я говорю, я не могу при... сейчас вот к тексту, пока я сейчас с этим не... Не потому что героиня этого требует, я поэтому и не могу этот долбанный вот эту страницу, этот кусок, я не могу его сделать. Я говорю, окей, давай разбираться. Давай, хорошо. Говорю, помогите. То есть то они приходят так вот мне берут вот за это и мне приходится еще очень часто говорить приходит и начинает говорить не -не -не, не не не не это к психологу я не хочу вот это ага. давайте к тексту открываем страницу и начинаем разбирать вот это не ко мне ребят внутренняя работа да должна идти я это очень высоко ценю но вот вот эти вещи нет компетенции у меня ага. идите туда а вот ты, ты инъекцию откуда получаешь? Потому что ты же учишь и ты же учишься. То есть, ну, понятно, что у тебя какой-то багаж. Вот, Ну, ты говоришь, я не профессиональный режиссер. Самозванка. Да. Но ты при этом же все время говоришь, ну, говорила, а вот такой человек приезжает, вот это вот такой потрясающий, его надо прям забирать у него вот все из него надо выжить или я сама поеду и я буду вот все вот mm -hmm. это у вот тебя сейчас по-прежнему или… Или... Да? я тут была на демидовских uh -huh. этюдах и алиса ахмедиевна а, а вот расскажи что такое демидовские это другая немножко школа игры uh -huh. это когда не надо вздрючивать эмоциональную штучку uh -huh. да на сцене то есть и сейчас да, По-моему, у чабок это называется «блевануть эмоциями». Uh -huh. да? uh -huh. а я это очень часто говорю, ой, не надо, не надо. Вот, uh -huh. на, на, на, вот это, на, извините, на «блевотину» неприятно uh -huh. смотреть ни тому, кто это сделал, ни, ни, ни зрителям. Зачем? Uh -huh. в смысле Я не хочу, чтобы ты сейчас в, вымучивала что-то. и Мне не надо, чтобы ты плакала. Я не хочу, чтобы ты смеялась. Я не хочу, чтобы ты пошла вот туда, там улыбнулась, потом пришла вот здесь, сделала вот так, и вот тут села и и а, задумалась. Да идите к черту, я не хочу так ставить. В смысле, я сдохну так ставить. Вас 30 человек, вы, каждую минуту жизни на сцене я буду вам... Не-не-не, ребята, у меня жизнь одна, мне вот это неинтересно. Я хочу, чтобы вы жили на сцене. Я хочу, чтобы вы рассказали на репетиции, почему вы так поступаете, что вы чувствуете, что за импульс появился от музыки, или от взгляда партнера, или от этого сэндвижа, который дал вам другой человек, потому что простое движение, да, то есть вот я руку тебе протягиваю, да, uh -huh. дай мне свою uh -huh. руку, uh -huh. откликайся, uh -huh. то есть, да, вот uh -huh. дружеское uh -huh. пожатие, да, uh -huh. оно дружеское пожатие, есть а, какое-то сексуальное движение, есть отеческое материнское движение, uh -huh. есть вот что, Какой импульс у вас от этого идет? Что вы берете? Что ты чувствуешь? Разреши себе не схему делать, а прожить это. Разреши себе это сделать и все. Прислушайся к себе и пойми. Хочешь, пожалуйста, проанализируй, мы с тобой это обсудим. А? Почему это со мной произошло? Твою мать, вот почему. Или там, о, классно, вот почему, блин, четко! Ну то есть, да, мы это обсудим. Но только не ври, не надо мне пошлый театр, как у Альшицы, да, вот это вот какой горячий чай мне принесли горячий, ведь я убью, я... Uh -huh. не надо, пожалуйста, вот это вот этот эмоциональный честный театр проживания, когда ты слышишь себя и точно знаешь, что ты себе доверяешь, ты в хорошем контакте со своей агрессией. Uh, вообще со своей темной стороной ты знаешь, что она есть, окей, okay, окей, okay. и ты в хорошем контакте uh, со своим будущим, ты не бегаешь туда истерически для того, чтобы подстелить соломку, ты в хорошем контакте со своим настоящим, ты в очень такой uh, энергии благодарности, ты говоришь, ну окей, okay, блин, сейчас вот так Ладно, uh -huh. будем двигаться вот так. Это основа импровизации. Вот я вот это сейчас создала. Ну, давай посмотрим на это. Ну, ладно, окей. Не очень нравится, но будем двигаться дальше. Uh -huh. Да, то есть это основа импровизации. Ты без этого не можешь жить. И это офигительно помогает жить вне сцены. Uh -huh. То есть ты такая едешь за рулем и такая... А чья злюсь? Uh -huh. Чья сейчас психую то А, ну... Uh -huh. Да, вот это Хасанова уже забавно, да. Угу. И что с этим делать? Ну, окей, ладно, можно вот так, можно вот так, можно вот так. Такая смотришь, пока думала, уже не злишься. Ага, угу. такая, пф, ништяк, классно, классно. То есть эти практики, они офигительно, пока я даю им инструменты, разные-разные инструменты, попробуй проживи это попробуй. Ой, ты не справляешься. Ты... Или там, Иван, ты что, сейчас плачешь? Это очень интересно. А почему ты плачешь сейчас? Я вот то-то-то-то-то. Вот это Демидовская школа, то есть, да, и ты там говоришь, слушай, это ужасно ценно. Это офигительно круто. Хорошо, хорошо. Пускай будет так. Тебе удобно? Да, вот я чувствую, что да. А как это со стороны? Как мы, мы в зерне, мы с задачи делаем. Да делаем мы все хорошо. Все, я тогда это оставлю, потому что я чувствую, у меня прям вот волосы на руках поднялись, я так чувствую, что это правда. Ну, хорошо, все. Я сейчас успокоюсь и попробую еще раз. Давай, давай, круто, круто. То есть, и такая, ничего не насилуешь, ничего не говоришь. Я хочу, чтобы ты сейчас тут плакала. Блядь, она не хочет пока. Я хочу, чтобы ты сейчас здесь смеялась. Да не хочет она смеяться, ебись. Ну, то есть, как бы, окей. Мария Фариза, mm -hmm. да? Ты вот мне это слово, эти два слова сказала, и я начал ее читать. Mm -hmm. Вот и я когда, ну, это уже какое-то время же было, а mm -hmm. вот и я начал ее читать, и я вот, вот да. Да, и я вот просто думаю, да елки-палки, а почему оказывается, а что так можно было? Угу. Да, что вот так вот можно было писать, и Слове вот можно пересыпает было. Слова. Вот и как вот, и, а, и правда, вот а, что вот мне кажется, точно а, поймал, у нее правда. Угу. Вот у нее правда, и правда такая, вот а, без зауми, но она и не а, на не поверхности, постая. да. А вот что ты с ней а, сделала? Потому что вот какая судьба вот этого Мы не проекта? сделали. Песок... Мы, мы угу. заморозили. Песок в постели мы заморозили. Надежды или в постели, в постели он потом да, да, В постели, угу. Песок в постели. Это по, вот, по новелле, которая, собственно говоря, так и называется, Песок в постели. Про большую любовь. Угу. И, и а, мы сейчас заморозили, потому что там принимает а, участие весь состав. Мы работаем сейчас с соблюдением карантинных мер всего на 50 человек. Мы просто не окупаемся. 30 uh -huh. человек на сцене, 50 в зале. ну Мы же не будем uh -huh. делать билеты по 25 тысяч, ну, согласись. Uh -huh. То есть, как бы, просто тупо не окупаемся. Потом у нас вот сейчас закончился срок э, прав на использование этого литературного материала. Я очень-очень uh -huh. сожалею, И, да, потому что мы его вот до самого пика... Не довели. Вот сейчас бы, ребята, эту пронзительную прозу, вот они только сейчас ее поняли. Uh -huh. Только сейчас. Потому что было так много вопросов, они так на меня, блин, Вадим, это такая забавная штука. Даже 25 и 29 это гигантская разница. Вообще, uh -huh. просто как будто. Разные люди. Конечно, тем старше становится, там уже 50 или 54, 55, уже разницы не особо, да, там или mm -hmm. там 70, 75, не особенно. Но вот там это такая разница, потому что такой объем информации приходит за короткий промежуток времени, а уж mm -hmm. такой промежуток времени, как 20-й год, mm -hmm. там вообще просто пипец. И они только сейчас тогда не понимали, то есть они такие сидели на меня, такие трак-трак, трак-трак-трак. «Сверчки». Ага. Такие, Не, ну мы поняли. Ну в смысле как поняли? <связь> Не, ну поняли, конечно. <связь> <связь> То есть, да. И такие слишком для них тонко было, ага. слишком глубоко, слишком. Они, конечно, все это говорят сейчас, когда они же все время говорят текстами. Серик тогда опоздал на репетицию, я на него значит, ору, говорю, что такое, и он говорит, я, простите, я выпал из реалий потов а, и регалий офисных, зазеркалий, и самый асфальт стал мне пьедестал. И так на меня смотрит и говорит, я, я не понял, я сейчас что сказал. У -у -у. Я говорю, ну, ты сказал стихотворением, видно, вот тексты остаются. И они иногда говорят вот целыми кусками текстов из разных спектаклей. Это так У -у -у. забавно. У -у -у. И мне кажется, что сейчас только до них доходит. И Мария Фариса доходит до них тоже только сейчас. Uh -huh. Но срок. Ты ее куда поставишь? На двадцать первый год. Ну, если, если Мария даст нам разрешение на продлить с нами, то да. то да. А если ты захочешь, она же даст. Ну да, конечно. Я очень надеюсь. Ну, это автор. Нет, автор, я, текстах, я же не это про святой. это, я про энергию. Да, да, конечно, но этот святой. Потом там э -э -э -э Горбунов mm -hmm. ставил танцы, Москва, ТНТ. Uh -huh. То есть, да, и мне просто жаль весь этот проект, жаль, uh -huh. потому что он не, невозможно красивый, мы должны его собрать. Посмотрим, посмотрим. Uh -huh. Планов просто триндец какой-то. Давай, спроси, спроси про творческие планы. А ты, ты про планы расскажи, но ты расскажи, как вот вы сейчас начали работать, и вы что вы опять начали работать интенсивно? Да? То есть, понятно, двадцатый год, двадцатым годом. А вот мы там, дай бог, выйдем уже в двадцать первом. Вот ты говоришь, вы с августа начали работать. Репетиции, да, как да. только, буквально, вот первое послабление случилось, мы отсидели в этом карантине очень честно и очень, угу. вот по-настоящему самоизоляция была жесточайшая, вот, а потом мы стали собираться на репетиции, сначала, все время шли репетиции онлайн по Зуму, не прекращались, весь карантин не прекращались, угу. ох, мы наработали мясо, Ох, как мы клво использовали это время вообще просто! Я карантину за это страшно благодарна. А потом, в августе месяце, да, мы вышли, и хотя бы по 3-4 человека мы стали репетировать, стали потихоньку собирать, как взяли бешеный темп просто, а потом оказались на сцене, такая свет включают. Такие все выползают на сцену. И я так, я так оглядываюсь смотрю, что происходит. Сумку поставила, такая что-то там бросила, с, там, с, сняла какую-то там а, накидку свою сверху, а, там сумочку, водичку, такая оборачиваюсь. Смотрю, они все такие на сцене лежат и плачут, Вадим. То есть это, это темная сцена. Понятно, что они не хотят, чтобы это видели. Гладят, всех так потряхивает говорит, Полгода. Трендец, просто полгода они выпускать на сцену. И вот они такие, на ну, это такой трогательный момент, вообще просто из-за разряда тех, которые вот остаются с тобой навсегда. То есть ты смотришь, они так. Классно, ну, что, ребят, давайте поднимайтесь на сцену. И вот, то есть ты поднимаешься, и все вот в этом ощущении, все в круг за руки держатся, и такие говорят, пипец, ребят, посмотрите на это. А это какая, которая Ауэзовская Аркин. Аркин. Аркин. Наша первая. Мы на нее мы на нее пришли. Конечно, ну куда нам большую 300 человек. Мы это соберем, это совершенно точно. Но карантин есть карантин, что делать? То есть у нас приезжают люди, одна семья, там муж и жена в одной постели спят, в одном доме живут, в одной машине приехали, мы их как рассаживаем? Бред. Бред! А вот как вы сейчас работаете из семи дней в неделю? Сколько дней вы работаете? Вот на прошлой неделе, Вадим, мы работали среда, четверг, пять суббота, воскресенье. Да. Я чуть не сдохла. Я просто уже такая: Господи! И так с августа? Нет, это. Сентябрь? Да, это сентябрь, октябрь, ноябрь и вот весь декабрь что просто Сколько постановок? Вот в это время. Любовница, Огонь детка в главной роли, вот эти три проекта, которые три. позволяют, потому что дюймовочка, песок в постели, uh -huh. а, это невозможный состав, огромный. Uh -huh. Ну, блин, я говорю, 27 человек играла в дюймовочке, uh -huh. 50 человек у меня в зале, uh -huh. а аренду я с чего буду платить, ниже никто не закроет аренду зала, световикам, звуковикам. Uh -huh. авторские права по музыкальному материалу, uh -huh. по литературе стихи, uh -huh. то есть как бы, да, все уж оплачивается, копеечка, копеечка в авторское общество, поэтому мы не можем сейчас, uh -huh. мы такие проекты не можем. Берем только то, что реально авторские права наши, малый состав работает, жаль, конечно, потому что только половина коллектива Но при работе. этом вы продолжаете работать из недели в неделю, и ты не отдыхала сколько? Ну вот, три-четыре-четыре, три месяца полностью, стопроцентно, ни одного выходного. Тебе не кажется, что это э, профессионализм? Что вы уже вот совсем где-то там, и вас уже можно выбрасывать куда да, угодно да. на... Да, мы, мы прям накачали. На Марс. Мы или... уже накачали, да. да. Знаешь, против любого, на самом деле, сейчас изма надо бы да. как-то немножко выдыхать. Давай про танцы. Вот freedom. сначала про танцы для тебя. А ты все-таки стала сама танцевать? Потому что я помню, что ты несколько раз говорила, что ты не можешь танцевать, потому что они все с четырех лет и в стойле стоят до 30, да, и в 30 они уже гипер-супер. А mm -hmm. ты рядом с ними, и вот ты как-то вот mm -hmm. через них все mm -hmm. получаешь. А свое-то тело оно ближе, mm -hmm. чем чужое? Нет, у меня йога, mm -hmm. а, силовые. Uh, недавно прошла однодневный ретрит, это когда ты один день танцуешь, ну uh -huh. то есть, да, весь день ты танцуешь, uh -huh. в разных ритмах, в общем, сдох не называется. Вот, это такой офигительный опыт, это столько открытий, когда ты понимаешь, так, ну, башка очищается, нереально, это такая медитация офигительная, часть танца... Не да, танцуешь. часть танца uh -huh. ты танцуешь с повязкой на глазах, то есть ты вообще ничего не видишь, ты слышишь только себя и музыку и ну и голос того, кто тебя ведет, вот и нет, конечно, я в тихаре все равно танцую, но вот так, подожди, чтобы можно момент. я переспрошу, а, то есть ты хочешь сказать, что ты до сих пор танцуешь в А что, очень а классно чё? дома? А то есть ты до сих пор не танцуешь с своими танцорами? Нет, ты сколько за... лет уже с ними? Нет, я с ними не танцую. Зачем? Зачем это? У нас настолько насыщенные репетиции, я думаю, что им не до меня. А без репетиций? А когда? А когда хочется. Из репетиций, из спектаклей. То есть, ну вот мы пришли, например, у нас начинается прогон. Все, мы стоим, и выполняем свои задачи. Тебе не кажется, что ты сейчас уходишь от вопроса просто? Да нет. Ну, расскажи мне, почему ты до сих пор не танцуешь? Ну, значит, мне Когда это не надо тебя... просто, Вадим. Вот ты на правда самом деле, не хочешь? Я думаю... М -м -м да нет, я хочу, конечно. Uh -huh. Но этого же мало. Там, значит, мало желания. Ну, в смысле, если бы я этого реально хотела, я бы, наверное, бы уже это делала. То есть, uh -huh. значит, недостаточно желания. Есть какие-то вещи, которые я правда хочу больше. Uh -huh. Всегда. Sure. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые... Например, там глиной заниматься, лепить сейчас, я хочу прям на порядок больше. Не хочу тратить время на танцы. Задрало меня это все. Ну, в смысле, это работа сейчас моя. Uh -huh. Смотреть на эти движения, аттитюды, по-дебуре, подышая и все остальное. Ну, блин, ну правда. Или там на эти очу-ганчу в этом аргентинском танго. Uh -huh. Да, ну я могу, конечно. я готова. Речь шла просто о здоровье, чтобы немножко больше двигаться, потому что после, вот, после того, как ушла моя мама, сильно навалилась, физика навалилась uh -huh. сильно. Да, я бы хотела, ну, вот вчера, например, я поняла, что я не хочу танцевать сальсу, я не хочу танцевать, танцевать бачатую, не хочу танцевать аргентинское танго. Ну, вот правда. Мне надо что-то поискать. И из всех этих занятий я Хочу остаться дома одна, либо с книжкой, либо с глиной угу. и, и делать что-то руками. Мне надо, мне кайфно заземляться, вот в смысле трогать и, и быть вот здесь в процессе. А с глиной делаешь? Да, да, да, да, я же леплю, да, я весь карантин uh -huh. этим занималась. До этого несколько лет у меня были то там, то там, то там, то там практики, уроки, uh -huh. вот, и я читала, я смотрела, как, как работать с той глиной или с этой глиной, но это было на уровне какой-то там теории, ходила на какие-то мастер-классы, и все, и наконец я стала этим заниматься уже, ну так, прям с большой любовью, дома 25 килограмм глины. Керамики, там, краски, инструменты, и вот это вот все, короче говоря. Я сейчас подумаю о том, чтобы взять гончарный круг, уже выбрала. Вот сейчас дом построю, мы печь поставлю, ну, то есть, как бы, чтобы уже сразу и обжигать там глину. Ну, по крайней мере, хотя бы в технике раку. Не такую вот печь, а высокотемпературную, хотя бы взять для раку. Ну, то есть, не буду грузить, не, не обращай внимания, вот, и изучать не ужасно интересно, то есть там, как, как сделать кракле э, что делать с трещинами, с цеками, там, я не знаю, как, как работать с красной глиной, белой глиной каменистой глины, МКФ-1, МКФ-2, такая вот у меня просто зависание. Такая. А руками вот тебе вот захотелось, именно ты давно хотела, а в этом году пришла к тому, чтобы руками брать и вот делать, да? да. Просто руками. Да. Да. Да. Да. да, да. Мне надо было на землю наступить. Угу. То есть потому что все время где-то в эфире. Угу. Надо было просто заземлиться. Ну, это же нормально, да? Вот я тебе говорила, что вот в сентябре... А, мамочка моя совершенно непостижимым образом умерла, и uh -huh. м, будучи совсем молодой женщиной, да, 66, 67, 67 год, и м, я пошла в горы. Uh -huh. Вернулась, ну, то есть как бы я больше десяти лет не была, и просто все вот эти вот, ну, небольшие тут, конечно, Какие-то вершины, типа водопадов горельника, там, да. кок -Желяу, да. Там, ну, хотя бы такие, скажем так, туристические маршруты. Просто пошла для того, чтобы заземлиться, для того, чтобы вот трогать, трогать вот, вот а это все траву, землю, вдыхать это все видно, надо было, потому что просто сходишь с ума. А у тебя про маму всегда были истории? То есть, вот mm -hmm. у тебя, да, то есть, как да вот мы прикольно. с тобой да, познакомились, у тебя про маму всегда были истории. И mm -hmm. а, про то, как ты вот с, а, росла параллельно с телевидением, mm -hmm. да, и с вот этими всякими, mm -hmm. а, как, как это называется, это, это были что? Это были а, ленты, да, звукозаписывающие тогда да, или пленка, -то? это пленка была. Это пленка, да? да, это вот такие бобины mm -hmm. огромные. Мама записывала звук, когда она клеила его, она там склеивала иногда слова, то есть такой А, слух, тогда рак, можно зык, было зык. резать, Да, физически. Составлять. Ты, ты uh -huh. физически, она так режет, uh -huh. прям такой ножом таким. Uh -huh. Склеивала через ракорды или напрямую уксусом, пальцы такие были в уксусе. То есть она так зык-зык-зык-зык-зык, слух какой был. Оркестра записать при той технике шнуровые микрофоны, записать оркестр, то есть она слышала там струнную группу дарную группу, ну то есть как бы да там духовую группу она слышала, все это собирала, сводила, звукорежиссер да, много лет проработала, а потом вот техника какая-то появилась, счастьем было таким восторгом для нее вот эти бешнуровые микрофоны, то есть вообще просто, о -о -о. ну да и да и уроки делала в, в этой в ее фанатеке от пола до потолка огромное помещение с Музыкой, то все вот так записано. Она могла что-нибудь поставить, подбирает и говорит, вот это что? Я там говорила, там грик, uh -huh. вот такая увертюра и такая в пещере горного короля или там, там танец Аннитры, такая хорошо. Uh -huh. Там это что я там? Это Чайковский, зовут, это как Петр Лить, я такая хорошо произведение. Ну то есть вот так. Uh -huh. А вообще все из детства. То есть и э, счастье, да. все счастье, и все травмы, и вообще все-все оттуда, или что-то позже приходит. конечно, позже приходит, конечно. Ага. Если ты в самонаблюдении, взрослый человек классно устроиться так, ага. они виноваты. Ага. Здрасте, приехали. Нет, конечно, ага. что-то что-то во взрослой жизни. Естественно, мы же сами принимаем решение, да, там с кем спать, делать татуировки, там сделать какую-то стрижку. Мама с папой тут при чем? В смысле, это уже вот накопленное твое. Ну, работать в конце концов. Да, да, или не работать, чем. да, каким местом там? Как это называется? Я вчера узнала новое понятие такое. Я это создала. Вот, сейчас же это модно. Ага. Раньше говорили, сосала а сейчас говорят, я это создала своими положительными мыслями, я это создала. Потому что можешь это вырезать. Ну ладно, работать можно по-разному. Это как раз та часть публицистики, которая остается. Ты же работаешь не только магией, но и публицистикой. Вот это вот мы отнесем на публицистику. Ладно, пусть будет публицистика. Так короче говоря, вот эта вся история, как ты работаешь, чем, каким местом ты работаешь, да, и вообще, что что-то в этой жизни выбираешь это все уже я думаю что не только от родителей они конечно угу. много закладываются, само собой разумеется огромная часть э, того что я уверена в себе угу. и, и спокойна, спокойно но это конечно от мамы с папой когда ты там с детства слышишь, что ты самая красивая тебе все удается мы тебя всегда поддержим и там и ты выходишь из душа да, и там, ну, в домашнем халате, полотенце на голове, и папа там с мамой что-то на кухне, папа так на тебя бросается. Глядь ты говорит, «Лидочка, какая красивая у нас дочь!» Мама так смотрит говорит, ну, «Получилось, да, получилось, ничего». Ну, то есть, как бы, ты-то себя считаешь там в подростковом возрасте страшной, жирной, там еще какой-то, подружки-то все красивее, а тут тебе родители вот так вот, и ты думаешь, такие странные вообще mm -hmm. просто ничего не понимают, я тут кривая, тут косая, тут уродливая, а внутри все равно садится. Mm -hmm. То есть, ну что мне вот 49-50 да, будет, а я ж помню это, то, что папа mm -hmm. говорил, да, или там мама какие-то вещи, которые там разговариваешь, и она там, для, для такой умницы ты удивительная дура, mm -hmm. поступи вот так-то, вот так-то, правда. Mm -hmm. То есть, да, и ты такая. Ну да, как бы да. Вот, но, но вот эта умница, она все равно остается, понимаешь? Uh -huh. Поэтому, конечно, или там, когда тебе там родители, да, до, до последнего дня, то есть я вот от мамы последнее, что услышала, это, господи, почему мне так повезло? За что мне такой ребенок, как ты, такой подарок? Ты такая uh -huh. думаешь, ну, черт возьми. Конечно, я до самой смерти это буду помнить, потому uh -huh. что... А, Твоя мама говорит тебе, что ты чудо. Ну, mm -hmm. то есть, да, и что ты пришла в ее жизнь как подарок. Конечно, это остается такой большой силой внутри тебя, которая тебя так питает. И ты думаешь, блин, круто. Круто, конечно. Так, ну, да, много от родителей. А про тебя, какие истории будет э, внучка слышать и слышать? еще пока не знаю, наша история только началась. Три годика. Три годика. Три да. годика. Блин, кайфная. Uh -huh. Я не могу. Такая осознанность вообще просто очень четко знает, чего хочет. Uh -huh. Очень четко понимает, чего не хочет. Uh -huh. Очень четко расставляет свои границы. Какое-то поколение, или, может, дочка так учит. У меня, конечно, девчонка моя дочь, ну, то есть, она, блин, офигительная мама, очень многие вещи. Ну, вот я, например, с удовольствием говорю внучке, девочке своей, и говорю: можно я тебя обниму? То есть я не лезу к ней с физическим контактом, она сама определяет, да, и она заходит в мои объятия, и как uh -huh. бы я понимаю, что есть границы, и когда она не хочет, чтобы я ее uh -huh. хапала, целовала, обнимала, и я уважаю ее границы. И, uh -huh. ну, то есть она должна понимать, что это ее тело, это ее пространство, и как-то так. Не то, чтобы мы об этом прям думаем-думаем, но когда uh -huh. это случается, я так, можно я тебя обниму? И такая, раз, и себя поймала на этом. Uh -huh. Такая, думаю, молодец, Хасанова, это правильно. Uh -huh. Это правильно. И она иногда говорит, нет, я не хочу. Я говорю, ну окей, хорошо, захочешь, uh -huh. приди, я тебя обниму. И потом смотрю, она ко мне сама ластится. Uh -huh. Все очень забавные штуки, такие инсайты. А ты себя не будешь, если станешь вот еще, еще постарше, потому что Тебе же, видишь, как повезло. Ты, ты молодая, у тебя уже внучка. Угу. А, вот, а вот там раз тебе еще пришли года, и потом ты думаешь, ну елки палки, наверное, все-таки уже надо как-то соответствовать. Нет. Или не надо соответствовать? Нет, я думаю, что это такая вещь, она изнутри. Бывают периоды, угу. когда э, я думаю, что я не хочу, это посыл изнутри, что я не хочу ругаться. Uh -huh. Иногда на репетициях из меня вылетает что-нибудь, uh -huh. какое-нибудь, да, слово нецензурное. Много бывает вылетает, бывает никогда, я прям вот… Но есть глубинное решение, что я не хочу. Так началось мое глубинное решение, что я не хочу алкоголя в своей жизни. Uh -huh. Много лет назад. Я просто не никогда не пила. Нельзя сказать, ну что, я могла там выпить, ну, ну не знаю, ну максимум сто… 100 как это, граммов или uh -huh. чего там, я не знаю. Например, виски uh -huh. или там 50 текилы. Текила веселый такой напиток, всегда мне нравился. Единственное, что мне нравился, он такой uh -huh. солнечный всегда. От него весело было. Но я сейчас uh -huh. мне весело и без него, uh -huh. оказывается. Uh -huh. well, yeah. И mm -hmm. я сказала себе, что я как-то не хочу. Не знаю почему, непонятно. И никакой цензуры в смысле что-то или кто-то, или годы, или внучка, или какие-то а моральные правила, которые кто-то да или, или статусы, которые кто-то установил, да в пинтру клявый в смысле. Это вот решение изнутри. Также пришло решение по сигаретам. Uh -huh. Да, я вес набрала, я точно понимаю. Сейчас Еще набрала, ко всему прочему, то есть мама ушла, Папа приехал, и папа тоже сорвался, мама следила за его сахаром, а теперь папа у нас шоколадки покупает. Mm. Вот. И значит, мы всегда на эту тему смеемся. я так немножечко его ограничиваю, говорю, папочка, сахар. Ну, это смешно, у нас дома сахар появился, которого никогда не было, понимаешь? да? Mm. Но ну, а когда конфетка лежит, ты, конечно, ее развернешь и с чаечком съешь. И даже видишь чай, который никогда не пила сахаром последние 10 лет, uh -huh. видишь, как я его сейчас сахарю? Я прям uh -huh. два кусочка сахара положила. Uh -huh. Мы не следим. А, а я тебе отчиталась, да, да, абсурдно, да. понимаешь, uh -huh. да? Uh -huh. Так вот. И, и я такая, ну, окей, окей, окей, хорошо. То есть, как бы, значит, такой период, значит, так должно быть. Бросила курить, потому что это был вот порыв. Не, не потому что кто-то сказал, или так надо, или кто-то велел, нет. Uh -huh. Также к йоге пришла, я знаю, что я приду к аскезе во всех понятиях. Я хочу сейчас мяса, не хочу вот каких-то uh -huh. вещей, не, не хочу, то есть, курица. Да, рыба, да. С мясом уже чувствую, что uh -huh. не хочу. Не потому что модно, не по... не знаю, что происходит. Изнутри uh -huh. процесс происходит. Не хочу теста. То есть, uh -huh. да, как-то я так, к нему такая, не, неохота. Иногда в охотку, пожалуйста. Не, не потому что модно, не потому что поправилась, не потому что так надо, не потому что... Вот, как что-то внутри. Так что нет. Из того же, почему а, танцевать вроде как не обязательно, а вот глина как раз то, что да, пришло, да, и да, вот да. прям поймала да да, да, да, да. Поэтому угу. ровно то, что хочет моя душа, психика, то есть мое тело. Поэтому как бы не угу. потому, что там надо или не надо. Зайду в танцы, немножко подвигаюсь, но йога сейчас ближе. Угу. То угу. есть типа, для души сейчас йога точнее. И качалка. Ну, то есть ага. мне нравится железо ага. И, ага. и возможность почувствовать это железо, ну, в смысле, в мышцах, да. Кайфна, кайфна. Значит, пока такое время. Не не про ча ча, -ча. Ага. сейчас. Ну, ага. этап такой. Ага. Пусть. Пусть. О чем я тебя не спросил? Что-то хочешь сказать так? Про вот, наверное, хотя нет, мы об этом поговорили, про вот основные инсайты этого года. Uh -huh. Uh -huh. Про вот это, к чему пришла, самое главное. А знаешь, это то, что называется, уверовала. Uh -huh. Это такая странная вещь да, для человека, который категорически не религиозен. Uh -huh. И э Вдруг я поняла, что я настолько верующий человек, насколько не могла себе вообще раньше представить. И поняла, что всегда была, видимо, такой. Со своими там рабочими процессами, матерными словами, энергией, беготней, жесткостью Всегда было вот это внутри, которое просилось наружу. А, ты знаешь, много лет назад... У меня была удивительная встреча с человеком, который йогу преподавал. Не знаю, преподавал это говорится, да? Учил йоги. Больше, наверное, какие-то духовные знания. Человек вообще такой очень отстраненный, очень спокойный. Очень. Я так смотрела и думала, боже, как хорошо, наверное, вам вот в покой, в таком покое. И я думаю, что это карантин а, в меньшей степени – в большей степени это уход мамы, а, поставил жирную точку во всей этой истории, потому что шла я к ней семь лет. Особенно активно последние пять лет работы с театром. А, и это то, что сейчас лежит в основе спектакля в главной роли. А, уверенность, доверие, вера как основа жизни, mm. как способность отпустить, не цепляться похолодевшими пальчиками, ручонками, окоченевшими за что-то, а расслабиться и понять, что все ровно так, как должно быть, не как по-другому. Я уверена, ты понимаешь, о чем я говорю. Mm -hmm. Ты точно mm -hmm. это проживаешь mm -hmm. сейчас mm -hmm. и ровно так, как должно быть. Господь, ты пастырь мой, веди. Я никогда ни в чем не буду нуждаться. Не надо нам столько денег, сколько казалось раньше, что нам надо. Не надо нам столько успеха, сколько казалось, что нам надо. Точно власти не надо и никогда к ней не стремилась. Там, точно, наверное, вот каких-то там материальных вещей не надо. Потому что. Мне кажется, что вот я на Новый год сейчас так смотрю, как господи, сколько я покупаю, подарки какие-то, что-то вообще просто. Я за последние годы столько не, не, не покупала. <связываю> и это, и это как-то так пугает. Потому что ничего не надо особенно. все, что мне надо, я думаю, и мне это дарят. <связываю> То есть мне надо утром подумать, чтобы вечером у меня это случилось. Мне надо вечером подумать, чтобы утром я получила. Либо по шее, либо в виде подарка. И вот эта история про то, что думай, прежде чем подумаешь, не то, что скажешь и сделаешь, подумай, прежде чем ты подумаешь, она, конечно, очень сильна. И невероятный внутренний покой. А, а, закроют, снова закроют. А, гастроли отвалились, развалились. 50 человек будем работать. Как мы будем? Мы привыкли 30. Премьера. премьера. И ты знаешь, у нас есть традиция, мы набираем энергию, какие-то вещи, готовимся к работе в круге перед спектаклем. Ты видел это? Да очень такой для нас сакральный, очень внутренний процесс. Сейчас он дошел до какого-то невероятного уровня, когда люди... Не в бровь, а в глаз попадают. Ребята выросли, и мы стояли. И это еще один момент, который навсегда со мной. Мы стояли в круге вот после похорон мамы, и ребята, которые были все эти дни тогда со мной, которые хоронили, выносили маму мою. И мы стояли, держались в этом круге. И я сказала, что это так странно. Потому что я. Продолжаю быть счастливой. Вот ушел один из главных людей в моей жизни, и я должна развалиться. И я чувствую, что да, мне очень плохо. Но главным фоном звучит счастье. И я тогда сказала: ребят, я хочу так жить, чтобы это был основной фон спокойствия. Вот когда я знаю, что я кто-то большой положил мне свою теплую, загорелую руку на голову и сказал, Ты в покое, ты в порядке, все, твоя война окончена. И это такой кайф, я говорю, ребят, я даже на могиле у матери стояла и говорила Всевышний, как бы тебя ни называли Богом. Аллахом, не знаю, системой, вселенной, идеей, как угодно, для меня ты Бог. Я все равно счастлива, даже здесь, даже здесь, на краю у могилы самого главного человека в моей жизни. Это был такой шок. Я помню, я стояла, сентябрь месяц я стояла и думала, это удивительно. Вот. вот это было, наверное, главным инсайтом оставаться в счастье, в покое, в доверии, что все, что не происходит, хотя иногда кажется кошмар, хуже быть не может, но все, что не происходит, все значит так должно быть. Вот это охренительная вещь. Все остальное прилагательное. Суть в этом. В жизни важны только существительные и глаголы. Зерно роли и сцен задачи. Все остальное прилагательное. Как-нибудь приложится. Херня.